всем большой привет сегодня будем готовить хрустящие малосольные огурцы кому понравится рецепт прошу поставить лайк и подписаться на канал приятного просмотра 1 килограмм небольших огурцов заливаем хорошо охлажденной водой и даем постоять 3-4 часа дальше готовим рассол высыпаем в кастрюлю 2 столовых ложки соли одну столовую ложку сахара Добавляем 15 горошин черного перца, 4 лавровых листа, 1 литр воды, размешиваем и отправляем на огонь. Пока рассол закипает, складываем в другую кастрюлю огурцы. Дно выстилаем листиком хрена, кладем веточку вишни с листьями, веточку смородины с листьями. 2-3 веточки укропа с зонтиком разрезаем 5 зубчиков чеснока небольшой кусочек острого стручкового перца и выкладываем слой огурцов накрываем их листьями хрена смородины вишни веточками укропа подрезаем еще чеснока и перца и снова кладем огурцы закипевший рассол провариваем 1-2 минуты и сразу заливаем им подготовленные огурчики жидкость должна полностью покрывать все огурцы в зависимости от размера посуды рассола может понадобиться больше Соответственно, количество соли и сахара увеличиваем пропорционально объему воды. Сверху накрываем огурцы оставшимися листьями, даем полностью остыть, а затем убираем в холодильник. Через двое суток можно снимать пробу. Чем дольше огурчики будут находиться в рассоле, тем больше они просолятся. Вот и все. Очень вкусные малосольные огурцы готовы.